Приветствую всех, сегодня у нас 12 апрель. выехали кидать удобрения, конечно мне некогда снимать, потому что я пока что вожу один, Приеду загружаюсь и на сегодня хватит. А, конечно же земля еще сырая, снег в некоторых местах тает еще, вот сейчас я проехал, пока включал камеру, там еще даже лежит э, снег. О. первое впечатление про данный агрегат радует конечно непривычно то сегодня целый день я и переставлял тележки вот сегодня цеплял свою ПТС колеса там подкачал подкачал колеса подварил немножко вот и получается ничего нормально, включал. Если задняя не включается, даже книжки написано: либо пошевелите рулем, либо нажмите педаль слива. Педаль слива нажимал, все нормально. Сейчас вот чуть надо было сдать назад. она он у меня аж с рыком включился. Но он стоял, он стоял на ручнике, не катился, ничего бывает. Еще а, шестерни не притерлись. Уже когда его Пригнали было 9,6 э, мото часов. За сегодня я с 12 практически накатал до 16. Скоро, сейчас если вот так вот обкатывать ездить, то уже скоро надо будет проходить ТО. Там 50, кронеко, э, часов. Но сейчас пока поеду потихоньку, потому что там э, так, отключим передок. передок. Привычка. Потому что на ХТЗ передний мост подключаемый на 82 ров, передок подключаемый. Здесь передний ведущий мост постоянный, задний подключаем. Это, наверное, на всех кировцах и еще когда только пошло пошли они только. Включим мигалку, автопоезд. А, габаритные огни с фарами и поедем потихонечку. Мне только сейчас выехать на трассу. Вот как. Тут получается тут всегда сыро, очень сыро. 60 гектар здесь. А, Чего? Рабс в прошлом году яровой был посеяли азиму пшеницу в общем то в общем то в общем то вот мои следы сегодняшние когда я поехал так включим нажмем слив Всё. Поехали. Здрасте, сегодня уже 30 апреля, вместо там какого-то я записывал, когда мы начинали кидать удобрения, да, как раз э, начинали кидать удобрения, но в общем дальше я ничего не снимал. Погода, конечно, была за эти дни. И плюс 20, и потом она упала до нуля, вот недавно выпал хороший такой снег, сантиметров, наверное, 15, вот такими вот хлопьями валил, короче, О, включил. Короче, камеру снимать, пока я сниму, он уже уедет. Т-40, короче, получается шестую включил. И сейчас мимо проезжал. Т-40 АЭ с передком. Вот, в общем, сейчас мы кидаем подсев самое дальнее поле. Удобрения. Вот. Осталось сколько еще? Пять мешков. И нюхов сразу же следом культивирует. Высев маленький, поэтому только четвертый, этот, четвертый мешок. Вот что хочется сказать по поводу Кировца. Ну, меня пока радует этот трактор. Вот переключение, вот все вот этот вот, как бы, ну вообще трактор как трактор по сравнению с тем же HTZ тоже трактор, но как бы, ну, старенький старенький, а это уже новый. Посмотрим как будет в поле, в поле еще не выезжал, готовил э, культиватор КПМ-8, там может быть э, посмотрим если как что получится мы с начальником разговаривали я не пойму челленджер что ли? Но, к сожалению камеру я большую не взял можно было бы я как раз взял новый объектив 200 200 миллиметровый максимум что как бы приближает вот да тетя красивый трактор а вот в общем можно будет поснимать что-то издалека, как из кустов, вот, приблизив. Поэтому такие вот дела. Готовил КПМ 8 А, от чего я отвлекся. сначала поговорили, может быть, попробуем вот этот Нюхованский КБМ-11, может быть, я не знаю. Если, говорит, потянет, может быть, и на него. Ну, пока с 8-метровым КПМом и со старым дискатором no Name, который Липецкий. Ого. Поэтому такие вот дела кидаем, готовимся. Батя сейчас позвонил, сказал, что белорус уже приготовил семена, в бочку засыпал. И едем вот как раз это у нас самое дальнее поле в Башево, за башистым лесом называется. Вот. Ну, у нас в основном как там за, баз, за базой, за деревней, за выселками, вот так вот. И вот как раз вот это самое дальнее за лесом, 7, 9, ну, 80 гектаров на тут, плюс-минус. Вот. В общем, такие вот дела. А, вот что хотелось мне сейчас это сказать. В общем, я тут обустроился, как вы видите, уже я выкинул подстилку. Купили мы в светофории несколько штук. Вот, а, ну, я принес две паласики такие. Сейчас даже покажу эти паласики. Ну, как коврики, они для.. Как бы и для как их называют правильно для рассады ставить чтобы вода там впитывалась и прочее вот сюда поставил чтобы прозываться пока стою коврики я их ну не выкинул все там в сарайчик на полку положил вот Ха -ха, немного покажу вот вам Кирюша управление я уже с ним Разобрался, также разобрался с навеской, единственное, единственный, я не знаю, недостаток как бы навеска, то есть ее нельзя дозировать, как выносные вот, например, я цеплял, когда КПМ можно вот просто дозировать, потом поставил плавающий и все как бы культиватор будет у тебя на плавающем здесь же, ну и как бы дозировать там, когда раскладывать его поднимать, то есть нажал, вот там, опустил, нажал поднял на навеске это, к сожалению почему-то сделать нельзя или не работает не знаю, все работает как бы принудительно принудительно поднять, принудительно опустить вот. вот это вот единственный как бы мне вот нюанс вот этот мне особо не понятие также в книге в книге по эксплуатации данного трактора К525ПР здесь э, есть принудительное включение вентилятора охлаждения двигателя почему-то здесь ее нет вот поэтому как-то так а с переключениями бывает иногда тупит я поначалу тупил но я разобрался самый первый раз я думал что включение задней передачи как на джон на любой из этих двух то есть первую включил и включил задний но не тут то было надо включить сначала нейтраль потом уже Заднюю. Ну, то есть, она как отдельно, она как на том же Беларуси, как на старом Кировце, перевел рычаг в задний режим, так сказать, включив заднюю, задний режим, заднюю передачу, тогда она только работает. То есть, тут нейтраль, а здесь и как бы все понятно. Удобно включать э, полный привод э, также, то есть, кнопкой. Надавил, включил передний и, ну, пер передний, как считается, наверное, грузовым мостом. А и потом уже включаешь полный привод, задний подключаемый, просто нажал еще Ну, это как бы дозировка крутилки, дозировка у нас на гидролинии. думаю будет неудобно, вот смотрел я видео по поводу ручника, все отлично, как-то более... Вот, включение, запуск происходит, производится только за счет, когда у тебя здесь включена вперед, здесь нейтраль, здесь произвольно, здесь произвольно. И включение, чтобы был включен стояночный тормоз, тогда только трактор запускается. И что самое интересное, запускается он теперь с кнопки. Если, опять же, там у пряника запускается, у мишки, с ключа, то здесь уже кнопка. То есть на более таких современных, уже более новых, и у Лехи на 4742 включается с а... вот этой вот кнопки. Запускается двигатель с кнопки. Потом книги, опять же, как-то они, я не знаю, завод, что-то как-то по поводу книги даже не заморачивается, потому что вот эта рулевая колонка в книге нарисована от К7. То есть, здесь аварийка вынесена, здесь подогрев двигателя, воздуха. Вот, как бы... Так. А по книге вообще система отопления со старого, ну, как сказать, с К4. Вот здесь, ну, со старой кабины, у здесь. Ну, вот, как бы сделаны. Вверху нету, а именно вот воздуходовые здесь они. Ну, нарисовываю в к ней, нарисовано. То есть это не очень как-то хорошо. Ну, как всегда, педаль. Я знаю, что это слив, но хотел пошутить, сказать, что это сцепление. Вот. И педаль тормоза, и электронная педаль газа, также электронная ручка. Очень ей удобно. Также система ХР а, включение. Все настраивается, подстраивается, то есть это глубина, высота, максимальная подъема, скорость подъема или опускания, не помню, и силовое или позиционное регулирование навески, то есть и это демпфирование, это плавающее положение. И, конечно, обзор поподробнее сниму, просто так, чтобы разнообразить что-то видео потому что собираюсь снять вот собираюсь снимать будем потихонечку все это дело пленку считаю осталось только на сидушки но на сидушки я не знаю наверное все таки придется какой-то заказывать чехол из, может быть из зама потому что эта тряпка если будет пыль грязь и опять же грязный садится это все дело и смажется очень быстро и Наверное, не получится это отстирать из-за какой-то химии специальной обшивки, обивки и прочей ХИМИИ Ну что же Разгрузили мы два последних мешка и катим на базу, чтобы поехать уже на другом тракторе. В общем-то, начинаем сеять. Это я закрыл, это я положил. В общем, как-то так, пока что. Так. Снятый. Плохо, он остывает немного быстро. Не сказать, что быстро, конечно, долго. перечень. Hello my friends uh, Помнят они ручки Помнят они родимые Так, все uh, Заправил я его еще Когда только зацепил мочку uh, Вот, сейчас Пойду Найду Либо Веревку чтобы привязать а, вот этот мешок сюда потому что будем сеять на амазонку на весную точнее засыпать а в амазонку на весную прицепную продали взяли быстрицу и потому что на быстрице бункер он высоко он практически впритык да ладно, сейчас я пойду найду веревку и привезу. при привяжу первый мешок. Конечно, погода шепчет, только что он а, по той стороне больше всего пошел дождик. А, вот. Ну, все. А, первое так сказать, поразда Сева. Вот. Сейчас пойдем вот эту вот раскидаем, потому что. Все равно там немножечко осталось э, фигни. Вот, ну, в плане прошлогодних, хоть я и вытряхал, и крутил руками в обратную, потом вот когда я зацепил ее... А, отец ее зацепил, я ее потом прокручивал. В общем, все равно ошметки остаются. Вот, сейчас пойду раскидаю здесь, по этой, поблизости. Но ветер очень сильный. Продолжаем сеять Сейчас мне осталось там Чуть-чуть и чтоб, Пока я доканделяю Пока там еще не готов э -э, Камаз А батя катается С железной плитой Обкатывает э -э, Коробку на Тракторе Давай, давай, проезжай Только мне эту не за день Лопатку, пожалуйста Давай. Опа. Отлично. Ну все, катим домой. Так, сейчас. Включ... Да включим повышенную. Да объезжай-то по ее про Хочешь, как хочешь. Блин, шибко бежит. Восьмую. Ехал сзади шевроле. Но теперь пускай плетется. А, в общем-то. <с to the end> На сегодня все. Сейчас что-то там Игорь сказал, будет дождь ночью, когда уже в Москве приначит ливень. А если в Москве, то с вероятностью 70% он придет к нам. Наверное. Но это не точно. Вот. Ну ладно, до новых встреч, увидимся теперь, наверное, завтра, или не знаю когда, но когда-нибудь увидимся.